Вообще, человек противоречивое существо, и на самом деле мне очень интересно знать, откуда вообще взялась тема кататься на парковых фри -фри -фри -фри -фри фристайлах. Здравствуй, мир! И сегодня лыжи, которые впервые на тестах у нас, это Мэджести. Мэджести вот такая вот Вот такая Мэджести В общем-то это парковый Freeride универсал, Backcountry Freestyle Да как угодно это можно называть Такая парковая лыжа с твинтипом симметричным рокером, хотя не симметричным Сзади побольше спереди, но по, по катанию вообще как бы Лыжа такая Что искать в общем-то про нее на самом деле нечего Она классический твинтип Именно парковый твинтип с широкой талией Никакого, ничего такого, то есть она ровная ровная, идет на ходах если идти в центральной стойке очень все нормально, на ногах вы все проедете пройдете, как бы носов как бы, как таковых рабочих нет, за счет рокера, за счет жесткости, вот, задника тоже как бы, в общем, нет Поэтому к завалу назад она очень относится трепетно то есть не позволяет, ну то есть улетите сразу если на ходах, то сделайте но за счет этого она вертка очень как бы легко управляемая, поворачиваемая вот, она да и все как бы, я больше вот как-то ощущений про нее сказать не могу какой-то вот божьей искры вот в ней нет вообще такому что прям фан там хочется на ней вот прыгать да вот вообще не хочется честно говоря то есть можно не скажу что там ужасно или не ужасно да нет как бы то есть вот на ходах даже ты проходишь какой-то там дровчик небольшой и в общем но понимаешь что чуть-чуть вот перекосишь и задник может вылететь в телевизор да? или там перекосишь чуть-чуть на носы, они провалятся под тобой и вот это какое то постоянно какое-то небольшое Притом я говорил, вот я ничего в них не словил но вот ощущение стрёма а как бы было вот, хотя, я говорю, вот, статистически я не могу предъявить ним никаких претензий Вот, никакой проблемы у меня с ними не возникло. Вот и все, кому их могу посоветовать, я не знаю Вот, честно говоря, кому, наверное, можно посоветовать Вот, фрискиннерам, катающихся в рамках курорта Вот, таким, которые вот любят фан Такой, свободной от техники стиль катания Такой, я просто мчусь, весело качусь, там, прыгая на кочках И люблю, и хочу выскакивать за рамки при этом я не хочу лыжи там признанных производителей такие чтобы вот как бы я ехал на подъемнике и меня не спрашивали там вот с этими да у вас реально вы получите а почему мэджисти и как вам ну и что вы можете сказать и вы чувствуете себя героем да? вот если вам это важно чтобы вас на подъемнике спрашивали вот берите в принципе и кататься тоже на них в общем-то нормально но честно говоря вот покупать специально их ради какой-то фишки в катании вот честно вот ей богу я, я не вижу прикола вот реально вот, может быть, как вы, бы, не знаю, может, надо покататься, но, честно говоря, я знаю лыжи, которые ты просто берешь и с первых двух поворотов ты понимаешь, их фишка. Вот, у этих нет, у этих с 25 поворотов фишка не открылась. Все, пойду за следующими, подписываемся, лайки, пока.